Это как если бы в России по книге Гарри Поттера «Философский камень» в прокат вышел бы фильм с названием «Колдун. Лицо-затылок». Yes. Привет, котаны, меня зовут Дмитрий Море. у нас сегодня с вами понедельник. Тема перевода и адаптации названий фильмов для русского проката бездонна и неисчерпаема. И у меня от нее постоянно ну вот, например, помните этот остров проклятых, на котором нет проклятых? Или фильм «Начало». «Начало», блин, чего? Или фильм «Фонтан», в котором нет ни одного фонтана. Причем, блин, тут фонтан. И еще десятки и десятки таких примеров. И ты такой думаешь, блин, они там что, вообще больные что ли? Я вот в английском 2 по 5 и то понимаю, что фонтан это не фонтан, а источник. Блин, ну и че? Нет, я лично не верю, что причина просто банальна в том, что там период. Никакие. Но я при этом вообще не могу понять, какой же все таки логикой они там у себя руководствуются, пытаясь адаптировать то или иное название для проката. Вот натурально. Who to the forest, who on the firewood. Кто в лес, кто по дрова. Иногда они почему-то просто решают не переводить название фильма вообще. Например. Сплит. Почему? Объясните мне, почему? Начнем с того, что слово "сплит" в русском языке звучит как опечатка, то ли в слове "спит", то ли в слове "слит". При этом, если ты не говоришь по-английски, ну то есть вообще ноль, то тебе это название так ничего и не скажет, потому что посмотрев фильм, ты так и не поймешь, кто там с кем все-таки сплит и при чем это вообще здесь. В плане смысловой нагрузки можно было бы легко использовать любые пять других букв из кириллицы. Сглящ, например, или там Ецуков. Чпярк. Но вот если слово сплит перевести, просто ничего не выдумывать, тупо перевести по первому же значению в словаре, то получится слово расщепленный или разделенный, если по второму значению в словаре. И все. Эврика. Сложилась картинка. Кто-то может мне возразить. Дима. Это ведь спойлер. Катаны. Но ну вот если для англоязычной аудитории название сплэйт не спойлер, то почему тогда для вас слово расщепленный будет спойлер? Главный твист этого фильма, кто не смотрел, как раз таки не в том, что в голове у чувака уживаются 23 абсолютно разных личностей. Это как раз штука, которая помогает продавать фильм, потому что он основан на довольно известной истории, особенно в западном обществе. Билли Миллигана, у которого как раз в голове царил полный бардак из 23 человек. Да про это даже вы описании к фильму написано. И опять возникает вопрос, почему же тогда в русском прокате этот фильм называется Сплит? Вы знаете русы. А иногда наоборот, прокатчики начинают переводить да так, что лучше бы они не переводили. Вот еще одно кино, вышедшее в прокат в этом году. Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки. Я как только анонс этого фильма увидел, я такой... Чего? Что нафиг значит мертвецы не рассказывают сказок? Кому? Каких сказок они кому-то не рассказывают? Почему они вообще должны какие-то сказки кому-то рассказывать? Они же, типа, мертвые. <laughs> Смотрим, как это кино называется в оригинале. Pirates of the Caribbean, ну и формально как бы да, Dead Men – это мертвецы, Tales – это сказки или истории. Tell, рассказывать но мы то с тобой знаем что привычка переводить дословно с одного языка на другой это дурная привычка как грызть ногти например если копнуть хоть на миллиметр глубже погуглить тупо то окажется что dead man tell no tales это идиома поговорка который вообще переводить дословно вредно для здоровья Окружающих, в первую очередь. Потому что в итоге рождаются такие монстры, как... Быстро и грязно! Ты лаешь вверх неправильное дерево! Это берет два в танго. И, наконец, Dead Men Tell No Tales. А, мертвецы не рассказывают сказки. Смысл выражения Dead Men Tell No Tales? Мертвые молчат. Мертвец не выдаст секрет. Нем как могила. Ну и, типа, формально, если он нем как могила, то сказки он при этом тоже рассказывать не будет, но... А, кстати, интересный факт, в интернете пишут, что оригинальное название фильма Dead Man Tell No Tales было в зарубежном прокате, то есть не в американском, изменено на, по-моему, месть Салазара, потому что просто это э, идиома звучит немножечко кровожадно. Но ну, сказки не рассказывают, конечно, лучше, по-доброму так. Еще один шедевр надмозгов из 2017 года. Фильм в оригинале называется Before I Fall. Самое пикантное в этой ситуации, что фильм основан на одноименном романе Лорен Оливер, который был издан в России под названием «Прежде чем я упаду». Так какого же черта называть этот несчастный фильм «Матрица времени»? Это понимаете? Это как если бы в России по книге Гарри Поттера «Философский камень» в прокат вышел бы фильм с названием «Колдун. Лицо-затылок». Или по книге Жизнь Пи в России вышел бы в прокат фильм ⁇ Тигр спит в лодке, приходит Пи ⁇ с Галустяном в главной роли. Или, например, по комиксу ⁇ Человек-паук ⁇ вышел бы фильм ⁇ Школьник-насекомое ⁇ кстати про человек-паук возвращение домой у вас вот не возникал неудобный вопрос Причем тут возвращение домой кто в этом фильме возвращается домой откуда и кому домой вот это кстати тот самый сложный случай когда прокачикам, наверное стоило бы придумать что-то оригинальное и как-то это адаптировать вместо того чтобы переводить хотя винить их в этом сложно потому что тут правда довольно тонкая ситуация давайте объясню в оригинале фильм называется spider-man homecoming и homecoming это действительно возвращение домой если это перевести но в этом название а точнее в словах он камень зашит двойной смысл во-первых как многие из вас наверняка знают персонаж spider-man был придуман в marvel но права на экранизацию этого фильма а точнее последних четырех или пяти фильмов я уж не помню сколько их там было принадлежали студии Sony. и вот с этим фильмом человек-паук стал частью киновселенной marvel то есть по сути вернулся домой в marvel но в этой истории есть еще и во-вторых, и вот это уже трудности перевода. Homecoming — это такой феномен из школьной жизни в США. Это, по сути, такая разновидность встречи выпускников. Это когда выпускники школ и колледжей в конце сентября-начале октября возвращаются в родные стены. Школы и колледжи по этому поводу проводят различные мероприятия. Центральное мероприятие — это обычно игра футбольные или хоккейной школьные команды, на которой присутствует вся школа. Проводятся парады, выборы королевы homecoming и короля homecoming и даже принца и принцессы хоум И, наконец, вишенка на торте этого мероприятия, которое обычно проводится целую неделю. Это «Последний день», «Homecoming Dance», что-то типа более простого варианта выпускного балла, на котором танцует вся школа. «Возвращение домой», «Homecoming» — это, во-первых, прошкольную жизнь Питера Паркера, которого, наконец-то, играет не взрослый актер. События фильма проходят как раз-таки во время недели «Homecoming». Помните, кстати, в конце фильма был тот самый бал «Homecoming Dance», с которого Питер Паркер так ловко свалил. Не очень ловко на самом деле. <смех> у нас в России, насколько я знаю, такого явления как «Homecoming» нет. Соответственно, нет и слова, то есть эквивалента в русском языке для этого явления. Ну, есть у нас «Вечер встречи выпускников», но это вообще про другое. Оказалось, это больно. Вот как бы ты перевел название фильма «Spider-Man Homecoming» на русский, и под каким названием ты бы выпустил этот фильм в прокат так, чтобы это название имело отношение и к возвращению в Марвел, и про вот это вот явление Homecoming, про школьную жизнь Питера Паркера». Пиши в комментариях, мне будет интересно почитать. И, кстати, если у кого-то сейчас по вполне объяснимым причинам горит, что я не объяснил вот эти вот идиомы... Быстро и грязно, ты лаешь вверх неправильное дерево, это берет два в танго. Так это же для тебя, сообщество, для тебя, зритель. Пиши в комментариях, знаешь ли ты, что эти идиомы значат как их лучше всего перевести по-русски. Будем читать. Вот такие дела, друзья. Спасибо, что смотрели это видео. Надеюсь, оно вам понравилось и смогло поднять вам настроение. И, может быть, вы из него узнали что-то новое и интересное. Если да, поставьте лайк. Я правда старался, как всегда. И скоро с вами увидимся. Всем пока.